Дорогие друзья! Всем привет! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловые Партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопросы наших подписчиков на канале YouTube, и мы получили один вопрос нашего подписчика Михаила, который задал свой вопрос под видео «Можно ли прийти на активы госкорпорации позже?». Вопрос подписчика Михаила был следующий, достаточно короткий. Цена. Я постараюсь ответить на ваш вопрос, поскольку он может касаться и самого обучения, и самих активов госкорпорации. Сможете ли вы это в этой сфере заработать? Давайте разбираться. Если вас интересует цена имущества, которое продается на активах госкорпорации на данный момент, я вам скажу, что цены здесь действительно низкие, потому что здесь нет конкуренции. Здесь цена снижается до 50%, а иногда еще ниже. Здесь нет обременений, поэтому вам не нужно будет потом снимать эти обременения, вам не нужно будет узнавать, насколько сложно их снять и так далее. Поэтому, да, на активового корпорации цена сейчас действительно низкая и вы можете на этом заработать, если вы успеете прийти вовремя. Вторая часть, да, цена часто нам пишут, сколько стоит обучиться нашей методике работе на этих новых торгах, пока эта конкуренция да, еще отсутствует. Друзья, на самом деле эта тема очень как-то обширная и лично я этим вопросом не занимаюсь. Что вы можете сделать? Вы можете прийти на наш вебинар записаться на него, пройти вот этот небольшой мастер-класс, где Юрий Павлов расскажет вам все тонкости и шаги, как зарабатывать в этой сфере. И в случае, если вы захотите присоединиться к нашей команде, чтобы получить все бонусы, сопровождения первой сделки, финансирование, передачу клиентов, да, если вы хотите получить лично нашу помощь в работе на этих новых торгах по продаже непрофильных активов госкорпораций, вы сможете там присоединиться. Пожалуйста, приходите, мы набираем людей в разных регионах. Мы будем рады видеть вас, несмотря на то, какой у вас возраст, в каком регионе вы проживаете, мы вам всем рады. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, пишите под этим видео, мы рады будем на него ответить. Всем хорошего настроения, если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличное настроение и всем пока!